Если дальше развивать эту идею интеграции, кроме управления производством оборудования, есть модель у нас, так называемая интеграция ТАИР в другие процессы предприятия. То есть, как минимум, есть там пять основных процессов. В разных компаниях они по-разному организованы. Но, так или иначе, представление в виде модели интеграции позволит вам увидеть связи вашей системы с другими системами, построить взаимосвязь. Опять-таки этой теме моделирования процессов у нас посвящается целый день на семинарах, где мы рассматриваем эту систему процессов.